Значит, господа, сегодня у нас будет небольшой импровизированный видос на тему нового комплекса, который в скором времени объявит свои продажи. Строит его Альпика Групп, и находится он здесь, в районе Приморья Благодать, Королевский парк, Актер Галакси, Сан-Сити, а сам комплекс будет находиться вот в этой вот гуще деревьев. На сегодняшний день пока еще нет никакой конкретной информации, и мы сейчас просто оповещаем вас, если вы вдруг хотите, интересуетесь недвижимостью Сочи, интересуетесь ликвидными объектами, то вы можете встать в лист ожидания, либо можем с вами собрать пул инвесторов и зайти по хорошей цене. Что здесь будет? Комплекс апартаментов с большой парковкой, с бассейном, с видами на море, с хорошим садом, со всем-всем-всем. На сегодняшний день нет еще пока понимания по ценам, но в районе 500 тысяч за квадратный метр. Минимальные площади в районе 27 квадратных метров. На сегодняшний день сама строительная компания пересчитывает эти площади. И вот буквально в течение недели, может быть, двух объявятся продажи. Цены тоже конкретные и появятся после. Но если вы, например, давно следите за недвижимостью Сочи, понимаете, что это за пятачок, что здесь в принципе собралась действительно премиальная недвижимость города Сочи и вот здесь надежный застройщик Альпика Групп будет строить еще один очень хороший проект то пожалуйста напишите нам и мы поставим вас в лист ожидания и уже после того как появится какая-то конкретика, появятся цены мы с вами сможем выбрать этажи, можно будет совершить сделку вот такая была предварительная информация, господа, ссылки у нас указаны внизу в описании к этому ролику звоните, пишите и мы проконсультируем вас пока из той информации, которую знаем но в ближайшее время она появится, и действительно, для тех, кто понимает именно ценность этого места, понимает, насколько это интересно с точки зрения сдачи, потому что здесь сдается вообще все, то, пожалуйста, обращайтесь. Будет еще более подробный видос на тему, когда уже появится конкретная информация, но к тому времени уже многие квартиры, апартаменты разберут. Если хотите быть в числе первых, ссылочки внизу.